Здравствуйте, коллеги, с вами на связи Татьяна Коверина. Сейчас я вам расскажу, как раскрутить немного свою страничку в Одноклассниках, как добавить сюда друзей, как ее оформить. Вчера мы ее создали через OnlineSync, сегодня приступим к раскрутке. Итак, заходите в «Мои настройки». Вот здесь отличные личные данные изменить. Здесь ставите имя, фамилию, дату рождения, пол. Город. Город вы можете поставить любой, в зависимости от того, в каком городе будете с этой странички работать. Вот я буду работать с Липецка. Я оставлю Липецк, потому что эта страничка не основная, она рабочая. Сохранить. Сохранить. Дальше. Публичность. Вот здесь вот когда откроете, вы на свое усмотрение можете поставить вот эти вот значочки. Но я вот ставлю вот мой возраст, игры, группы, вторую половинку. Видят только друзья. Разрешить отмечать меня на фотографиях, приглашать меня в группы, в игры. Я оставлю никому, чтобы не отвлекали от работы. Комментировать мои личные фотографии, только друзья. Дополнительно показывать меня в разделе «Люди» на сайте. Сейчас галочку убираем. Все остальное можно оставить и сохранить. Так, Возвращаемся обратно. Смотрите, коллеги, вот здесь вот тоже можно редактировать личные данные. Вот видите, вот вы захотели город поменять или семейное положение, раз, здесь поменяли. Так вот нажимаете и опять меняете. Карьером Можно добавить место работы. Вот, можно здесь написать организацию. Учеба, где вы работали. Добавить, ой, где вы учились. Колледж, вуз, школу. Дальше, внизу смотрите, музыку, книги, кино. Если у вас есть свободное время, можете вот это все добавить. Чем больше у вас информации на страничке, тем лучше. Так, здесь разобрались. Вы можете зайти в игры, сыграть в одну-две игры, чтобы люди, когда заходили к вам на страничку, они видели, что вы такой же нормальный человек, что вы тоже играете в игры. Дальше, заметки. Вот здесь вот вы можете отправлять свои заметки. Ну вот давайте сейчас что-нибудь мы придумаем. Если вы не знаете, где брать заметки, пожалуйста, заходите на мою страничку. Можете что-нибудь брать у меня. Так вот, заметки. Статус только не ставьте, заметку. Поделиться. Все, если вы сюда зайдете, вот у вас заметка. Группы. Смотрите, заходите в группы. Вот здесь вот группа. Можете присоединиться к любой путешествии, например. Да? Беларусь, Виодосия, Владивосток. Вот незабываемые места. Для чего вам нужно вступить вот в эти группы? для того, чтобы вам на стену можно было разместить посты. Ведь вам же нужно раскрутить немножко вашу страничку. Смотрите. Вы вступили, заходите. И вот видите, вот сюда ставите класс, и вот эта картинка и пост, он появится на вашей страничке. Таких постов у вас, прежде чем вы начнете работать, должно быть 30-40 штук. Вот смотрите, вернулись. Смотрите, видите, На нашей страничке все это появилось. Но я вам советую, в будущем, пожалуйста, только свои посты размещайте. Не нужно раскручивать людей других, не нужно раскручивать другие группы. Желательно вот свои посты. Так, здесь тоже показала. Что дальше? Теперь нам нужно найти друзей. Для этого есть группы, которые называются «Добавь друзья». набираете смотрите вот здесь вот смотрите 1336 групп если вы вступите хотя бы в 3 в 4 уже будет очень хорошо вот например присоединиться да что вы делаете дальше когда вы добавились в эти группы вы должны будете туда зайти так вот добавь друзья вы можете добавить, вот видите, человечка, который хочет уже добавиться. Вот, например, нажимаем «Дружить», да? Ну, вот так вот выберите себе более-менее таких, ну, приличных, я бы сказала. Вот видите там. Да. Это точно так же люди-сетевики, которые занимаются бизнесом в интернете, точно так же раскручивают свои странички. Вы можете здесь написать «Добавь». Друзья, например, спасибо. И вот здесь вот прикрепите фото, фото можете выбрать. Ну вот котенка, да, готова. Поделиться. Все, видите? Вы попали уже в эту группу. Вас точно так же будут добавлять друзья. Вот смотрите, я уже только что. Отправила, мне уже, видите, какой-то просто кот <смех> Хочется со мной подружиться. Но так как нам все равно нужны люди, примем. Ну вот, такой смысл. Только вот здесь, вот потом обязательно на стене убирайте. Вот это вот, кто кого добавил. Все. После того, как вы добавите 100 человек, только постепенно, не сразу все в один день, 2-3 дня. Потом еще дайте страничке отдохнуть еще пару деньков. И после этого уже начинаете работать. Это нужно для того, чтобы вашу страницу не заблокировали. Смотрите, у меня уже здесь вот друзья. А, уже гости, видите, были уже. уже кто-то хочет уже подружиться. Ну вот, в принципе, на этом все.